Всем здорово, С вами Гитры 94. Сейчас реакция на сын дука. Логан за одну минуту. Я Логана еще не посмотрел, да это, для меня это будут спойлеры. Минута, Ой. минута, минута, минута. Пошла. Логан за одну минуту, Логан за одну минуту, Логан за одну минуту. Розамахапа стоял, Розамахапа сидел. Все забыли его теперь. Логан. 18 плюс кинцо, рослил как ротнесот В общем-то не так уж все плохо Очень глубокая драма семейная Муки мутанта борьба поколения Логан готовый на все ради Петра Китей Просамаха дочь родил, хоть об этом не просил Жестко, спокойно пил много есть еще про песла Рикс, купить мозг прокис. <соценно> прокис. Лайф, жизнь логан. Только вот старость, и прадость от скейт болезней. больные зубы, пускай чертовый лезвий. Джек он легтел Росомаху постигласы лет. Очень будет его не хватать. <соценно> Спасибо за просмотр. Не поскупитесь на. <соценно> Это да. Хью, Хью Джекмана будет не хватать. И вряд ли кто-то лучше его сыграет в Росомаху. Ладно, до следующего видео.